По биологии, для каждого, а не очень все равно, по той очевидности. но я выставлю свою точку зрения по поводу прошедшего голосования. Я считаю, что оно прошло беспрецедентным э, количеством нарушений, которые безусловно исказили результаты выборов. Я получала информацию от наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. самой сама я по участку вот, и могу судить о том, что происходило. Практически повсеместно наблюдательным членам комиссии права совещательного голоса и даже членам комиссии права решающего голоса, еще есть препятствия по реализации их законных прав по контролю за ходом голосования и его итогов. Массовое голосование вне помещений для голосования проводилось с грубыми нарушениями установленных законов правил.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 Но даже всего перечисленного оказалось мало, и установленные уже итоги голосования в целом в ряде случаев потребовалось корректировать. Русского избирательные комиссии на длительное время исчезали с зрения кандидатов и наблюдателей, в протоколах об итогах голосования появлялись численные показатели, не соответствовавшие действительности.